С вами Алексей Ницца и сегодня я расскажу о том, как включить двухэтапную аутентификацию для своего аккаунта Google. Если вы пользуетесь различными сервисами от Google, например, почтой Gmail или Google документами для работы личных целей, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что будет, если злоумышленники узнают ваш пароль и получат доступ к вашему аккаунту? Вы можете изрядно пострадать, так как злоумышленники смогут прочесть вашу электронную почту и посмотреть личные фотографии, а также разослать от вашего имени оскорбительные письма, вирусы или спам. Кроме того, злоумышленники смогут изменить пароли от других аккаунтов, которыми вы пользуетесь, например, в интернет-магазинах или онлайн-банках. Как защитить свой аккаунт и сделать его более безопасным? Для этого есть возможность включить двухэтапную аутентификацию, другими словами, авторизацию. Вводя запрос в поисковике, я перехожу на страницу, где подробно рассказывается о том, что это такое и как это работает. Включая двухэтапную аутентификацию, при входе в ваш аккаунт, помимо ввода вашего пароля, добавляется еще один шаг. Это ввод кода, который можно получить по смс, телефону или с помощью мобильного приложения. Также есть более сложные варианты, например, использования небольшого USB-устройства – токена. Сегодня я расскажу о самом удобном варианте получения кода с помощью смс. Приступая к настройке, я попадаю на страницу, где нужно указать активный номер вашего мобильного телефона, если вы не сделали этого ранее, а также способ получения кодов. Я выбираю «Получить коды по SMS». После нажатия кнопки «Отправить код» через несколько секунд мне на телефон приходит сообщение с кодом, который я ввожу в соответствующее поле. При входе в аккаунт с надежного компьютера можно поставить галочку, чтобы каждый раз не требовалось вводить код подтверждения. Так, теперь я должен вводить код для своего аккаунта только на ненадежных устройствах. Сразу можно подключить и другие устройства, если вы пользуетесь почтой Gmail с телефона, или это можно сделать позже. Теперь двухэтапная аутентификация для моего аккаунта настроена. При входе в почту меня спрашивают, хочу ли я создать резервные коды для случая, если я, например, потеряю телефон. Такие коды можно скачать или распечатать на экстренный случай. Я пропущу это действие, так как его можно выполнить в любое время позже. Также мне пришло письмо о включении двухэтапной аутентификации, в котором есть вся важная информация. Теперь проверим, как это работает. Я попробую войти в свой аккаунт из режима инкогнито, как будто бы я входил с другого компьютера. При этом после ввода моего логина и пароля у меня запрашивается код, который высылается на телефон, указанный в моем аккаунте. А это значит, что даже зная мой пароль, злоумышленник не сможет войти. Таким образом, использование дополнительного этапа авторизации в вашем аккаунте Google с помощью получения кода по SMS сможет защитить вас от злоумышленников и сделает ваш аккаунт более безопасным.